Здравствуйте! Английский для школьников не всегда бывает увлекательным. Как правило, дети сидят за партами и выполняют упражнения и все. Но это далеко не лучший способ выучить английский. В этом видео я расскажу 5 причин, почему английский лучше осваивать через песни, а также вы узнаете особый побочный эффект от использования песен в обучении. С вами Диана Белан и английский онлайн школы ILS. ILS. Your bilingual Итак, первая причина, почему я отдаю предпочтение музыке и песням на своих уроках английского – это постановка произношения. Именно во время пения у ребенка развивается фонетический слух, при помощи которого ребенок легче копирует звуки, интонацию и мелодию английской фразы. Ведь зачастую от долготы произнесения гласного в английском слове зависит значение этого слова – leaf или leave, ship или sheep. При этом, пытаясь удерживать темп песни, ребенок одновременно работает над скоростью своей речи и артикуляцией. Причина номер два – естественное пополнение словарного запаса. При разучивании песен на английском языке, слова и словосочетания, представленные в виде рифмованных и ритмичных выстроенных строк, откладываются в памяти гораздо быстрее, чем просто заучивание списков слов, даже если эти списки разбиты по темам. Следующая, третья причина – это грамматика. В отличие от грамматического строя русского языка, позволяющего словам предложение свободно менять местоположение, в английском языке при построении предложений используется строгий порядок слов. Песня дает потрясающую возможность запомнить разные типы грамматических конструкций английского языка правильно. Причина номер четыре – это повышение мотивации к изучению языка. После прослушивания песни на английском языке, особенно той, которая понравилась ребенку, он начинает интересоваться, а что это такое за слово, а что значит эта фраза? Пение под любимую песню на иностранном языке с пониманием того, что именно ребенок поет, вкладывая осознанные эмоции, является хорошим стимулом к изучению языка. И, наконец, пятая причина – это избавление от страха и стеснения. Благодаря заучиванию песен при изучении английского языка снимается напряжение, возникающее в результате концентрации умственных сил. Исчезает страх совершения ошибки, разрабатываются речевые навыки, потому что ребенок раскрепощается, Строчки песни сами всплывают в памяти, ребенок забывает, что это тоже упражнение, и начинает получать удовольствие. Поет, придумывает движения, танцует и при этом говорит на английском языке. Побочным явлением активного и правильного использования песен на уроке английского языка является выработка уверенности и избавление от стеснительности. Хотела бы поделиться с вами одной из любимых песенок, которые ученики школы ILS сами инсценировали и спели для вас. А как часто ваш ребенок напевает свою любимую песенку на английском языке? Напишите в комментариях под этим видео и не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Впереди вас ждут новые уроки по грамматике, лексике и, конечно же, важные советы по правильному изучению английского языка для вас, родителей. А те, кто хочет, чтобы ребенок изучал английский изначально правильно, легко и быстро, приходите учиться в школу ILS. Все подробности под этим видео. До свидания.